упражнение стройности для типа телосложения яблока настраиваемся на практику растяжка садимся на пол скрещиваем обе стопы делаем вдох тянемся вверх руками выдох тянемся вниз тянемся правой рукой тянемся вправо за левой рукой удерживаем это положение Возвращаемся в центр и переходим в другую сторону. Удлиняем другой бок. Для типа телосложения яблока очень важно уделять внимание области талии, области спасательного круга, укреплять мышцы пресса и растягивать боковые мышцы. Возвращаемся в центр, опускаем руки на колени и начинаем раскачивать корпус вперед-назад. Округляем спину, вдох, выпрямляем, выдох и продолжаем раскачивать себя. Вперед и назад. Не задерживаем дыхание. Последний раз также и выполняем вращение корпусом против часовой стрелки, полный круг – это вдох-выдох. Концентрируем свое внимание на дыхании, заземляем наш копчик и чувствуем, как энергия земли наполняет нас, чувствуем, как наше тело наполняется силой, спокойствием, уверенностью, энергии как наша талия работает, как наши бока работают, и тело становится более собранным. Последний раз также теперь мы Возвращаемся в центр, меняем ноги, впереди другая нога и выполняем наклон в сторону. Удерживаем это положение. Тянемся за верхней рукой, не падаем, не зависаем на нижней, на опорной руке. В другую сторону. Наклон, тянемся за верхней рукой. Чувствуем, как у нас тянутся мышцы корпуса, вытягивается область талии. Возвращаемся в центр, переводим руки на колени, снова круглая спина, прямая спина. Растягиваем позвоночник, в то же время заземляемся копчиком. Тянемся через макушку вперед и вверх. Вытягиваем свой позвоночник. Прокачиваем свое дыхание. Вдох-выдох. Последний раз также и выполняем вращение против часовой стрелки. Вытягиваем и раскачиваем наш позвоночник. Не ускоряемся. Соединяем движение и дыхание синхронизируем свои движения, наблюдаем себя изнутри вращения в другую сторону. Слушаем себя, учимся слушать себя и свое тело. Последний раз также теперь делаем вдох, тянемся руками вверх-вниз, выдох. И на сегодня это все.